Продолжаем серию видеообзоров, которые посвящены наборам инструмента. Сегодня у нас также популярный набор. Это набор от компании Hyundai K108 на 108 единиц инструмента. Данный набор не отличается по комплектации от других аналогичных наборов на 108 единиц. Но есть ряд э, особенностей, которые мы покажем вам в этом видео. Покажем комплектацию данного набора. Ну и визуально, как он выглядит. щетке головки. Так, давайте начнем с упаковочной коробки. Вот такая картоновая коробка. Идет в комплекте. Здесь указана комплектация. Здесь у нас производитель компании Hyundai Korea. Ну, компанию Hyundai, наверное, все знают. Она производит автомобили. Производит бытовую технику. Также высококачественный инструмент. Электро и вот такой вот набор инструментов. Так, по комплектации. В комплекте две трещотки. щетки под квадрат 1.2 быстрый сброс и реверс здесь у нас написано компания Hyundai логотип, ручка комбинированная резина пластиковые вставки и резина по бокам хотелось бы отметить, как и в прошлом видео я отмечал, наборка 98 мы смотрели э, качественные трещотки. то есть нету ни люфтов зубья проскакивают очень тихо Никаких тебе каких-то, знаете, вот когда с трещоткой трясешь, то что-то внутри дотрясется. Здесь все очень качественно сделано. Трещотка под квадрат 1.4. Также на 72 зуба. Есть реверс и быстрый сброс. Отверточная рукоятка в наборе. Под нее предусмотрены биты, прессованные в головку. И также можно ее использовать с головками под квадрат 1.4. Далее в комплекте идет удлинитель который служит также Т-образным бородком с плавающей головкой под квадрат 1.2. Также можно использовать как переходник с трёх восьмых на одну вторую. И вот такой удлинитель. 250 мм. Также Hyundai логотип. Так, еще один удлинитель у нас 125 миллиметров. Два удлинителя под квадрат 1.4. 100 и 50 миллиметров. Два кардана. 1.2 и 1.4. Здесь карданы скреплены вот этими винтами. То есть не проклепаны. Тоже нет люфтов. Так, по битам под квадрат 1 и 2. Есть листовые, есть шестигранные, шлицевые и есть биты торкс. Они идут вместе с переходником. То есть вставляйте нужную биту вам в переходник. И можете использовать или с трещоткой, или с Т-образным воротком. Вот. Получается такая конструкция. Биты под квадрат 1,4. Которые впрессованы головку. Также шлицевые есть. Есть биты торкс, шестигранные и крестовые. Так, есть у нас головки Torx внутренний E-класс. Самая большая E24. Также вот видите здесь Hyundai, CRV и E24. CRV это хром Очень хотелось бы отметить хорошее литье. И самая маленькая головка E4. Так, в наборах Hyundai вместо шестигранного профиля и двенадцатигранного используется профиль Super Lock. Данный профиль намного крепче, чем шестигранные головки, ним удобнее работать. Э -э нагрузка при откручивании болта идет на середину самого болта. Также этот профиль хорошо работает со слизовыми болтами. То есть по качеству, по крепости он намного превосходит шестигранный профиль и все наборы Hyundai используют данный профиль головки вот шестигранная головка вот головка супер здесь у нас самая большая это на 32 и самая маленькая это на 4 миллиметра Так, Т-образный вороток под 1,4, также с плавающей головкой. Так, головки длинные. Также профиль суперлок самая большая 22 мм. И самая маленькая у нас на 6 мм. комплектации на больше ключей здесь есть три штуки г образные свечные головки две свечные головки идут 16 и 21 миллиметр Так, ну по кавитации я все вам рассказал. Сейчас я вам покажу еще кейс для хранения. Хотелось бы отметить, что э, вот, утапливается в крышке инструмент очень плотно, поэтому исключено выпадание при закрывании. Здесь хорошо защелкивается. Так, вот кейс для хранения. Здесь самые обычные пластиковые замки. Да, на этом сэкономили. Но так бы набор стоил бы гораздо дороже. Логотип компании Hyundai. Здесь у нас. И кейс у нас цельнолитой. То есть, состоит из двух частей. А вот, цельный получается. Мы рекомендуем данные наборы к покупке. Имеют они положительные отзывы. Подписывайтесь на наш канал, получайте скидку в нашем, в нашем магазине на весь представленный товар. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.